Привет всем! Сегодня хотелось бы поговорить на немного, может, холиварную тему, а конкретно о том, что японцы не любят садиться с иностранцами в транспорте. Я знаю, что очень многих иностранцев это всерьез задевает. Некоторые даже сидят и за этим очень пристально следят, отслеживают, кто рядом с ними очередной раз не сел. Uh, у меня на этот счет uh, довольно спокойное отношение. Дело в том, что я не знаю, почему, может, у меня лицо такое. Uh, люди со мной очень любят заговаривать на улицах. Это было всегда еще до приезда в Японию. Uh, после приезда тем более, потому что я к тому же часто делаю странные вещи, например, в транспорте я иногда читаю сутры. Uh, опять же. Из-за того, что я занимаюсь полевыми исследованиями на улице, я могу что-то измерять, фотографировать. В общем, люди подходят и за... начинают задавать вопросы. И я обычно этому рада. Я всегда готова поговорить с новыми интересными людьми. Даже, может, я у них что-нибудь интересное узнаю для себя. Но иногда я бываю к этому не готова. Особенно, когда я еду с работы усталая, и мне очень не хочется затевать разговор, отвечать на стандартные вопросы, откуда вы, как вам нравится Япония, все ли вы можете съесть из японской кухни. Поэтому, когда я захожу в транспорт, я обычно выбираю место, где никто не сидит. Если такого опции нету, тогда я выбираю сесть рядом с человеком у которого меньше всего шансов со мной заговорить. В топе у меня люди, уткнувшиеся в смартфоны. Люди, уткнувшиеся в смартфоны, я вас люблю, правда. Вы мне не мешаете. Но есть люди, от которых я сразу отсекаю, то есть думаю, нет, здесь я точно не сяду. Это в первую очередь бодрые пенсионерки. Это моя аудитория, я это прекрасно знаю, они меня очень любят. Если я не в настроении говорить, я с ними рядом не сажусь. Вторые – это мужчины средних лет в деловых костюмах. Потому что велик шанс, что он едет с намекая какого-нибудь, то есть попойки, у него хорошее настроение, он хочет проверить свой английский. И на третьем месте у меня, как это неприскорбно прискорбно, иностранцы. Почему иностранцы? Потому что очень часто я попадаю в ситуацию, когда э, рядом со мной садится иностранец, ему одиноко, ему хочется поговорить о своем опыте в Японии, а во мне он видит э, собрата, со сестру, какой там феминитив. Ну, в общем, и он начинается разговор. И обычно, опять же, я готова его поддержать, но никогда я устала. А, поэтому я, может быть, к этому более-менее спокойно отношусь дискриминирую ли я этих людей я думаю что в какой-то степени да я их дискриминирую потому что я распространяю на них свои субъективные впечатления свои стереотипы то есть если это бодрая пенсионерка конечно она захочет поговорить а может она не хочет может она останется не чувствует себя одиноким и не будет со мной разговаривать откуда я знаю я не знаю но тем не менее да я так делаю и каждый раз я себя успокаиваю тем, что на самом деле я ж не думаю об этих людях плохо. Как раз наоборот, я о них забочусь, я их спасаю от неудачного собеседника, которым я в данный момент наверняка являюсь. Или что да ладно, все так делают, я ж не обязана прямо садиться на первое попавшееся свободное место. Нет, я сделаю выбор, как свободный человек в свободной стране. И из тех публикаций, из тех работ, посвященных нежеланию японцев садиться рядом с иностранцами, я подчеркнула, что большинство японцев думают так же: То есть нет, им не страшно, им неприятно, просто как-то неловко. В Японии существует такой стереотипный образ иностранца, который общительный, любит Японию, любит японцев. Говорит непременно по-английски и постоянно находится в беде. И этот стереотипный образ японца, сейчас э, японцы, не <laughs> иностранца, очень часто заставляет японцев подходить на улице к иностранцам, которые выглядят какими-то потерянными и спрашивать: Are you okay? Can I help you? Э, иногда это очень сильно помогает. Но тот же самый стереотипный образ иностранца заставит японца сто раз подумать, прежде чем сесть рядом с ним в транспорте. В том случае, если он сейчас не настроен брать на себя ответственность за одинокого, потерявшегося иностранца. То есть этот момент сидеть рядом с иностранцем не воспринимается как что-то повседневное. Это Возможный задел для какого-то приключения. Если ты не готов к тому приключению, то ты не будешь этого делать. Давайте я расскажу одну очень личную историю, которая для меня предопределила то, как я отношусь к подобным вещам. Когда я только приехала в Японию, это был 2012 год, я приехала, как многие уже знают, в Сандай регион, очень сильно пострадавший от землетрясений цунами я сразу же ввязалась в волонтерскую деятельность. И вот однажды так получилось, что я не ехала с волонтерской группой вместе сразу, а поехала отдельно. Я уже не помню по какому поводу. Мы должны были встретиться в пострадавшем районе. У меня была карта, карта этого региона, этого города. К сожалению, эта карта была выпущена до цунами. И когда я туда приехала, она мне не очень сильно помогла. Все вокруг, ну вокруг было пусто, домов практически нет, какие-то развалины, людей вообще нет. И я хожу и очень плохо себя представляю, куда мне вообще нужно идти. И тут я увидела мужчину, который гулял с собакой, уже очевидно погулял и шел к своей машине. Мужчина был пожилой обычный японец и я решила что может он мне может помочь я побежала к нему размахивая этой картой так как вокруг не было никого только я одна он меня увидел уже издалека очень быстренько подхватил собачку сел в машину и уехал я расстроилась конечно ну так чтобы очень пошла дальше искать но далеко я уйти не успела меня догнал этот же самый мужчина вылез из машины и очень долго передо мной извинялся. И, и, и повторил это все по второму кругу, когда до него дошло, что я говорю по-японски. То есть он сначала на, на ломаном английском мне пытался все объяснить, потом еще на японском более подробно. Э, согласно его объяснениям, он э, постеснялся со мной заговаривать, потому что он плохо говорит по-английски. Он решил, что он не сможет мне помочь, и решил поскорее из этой ситуации смотаться. Но потом уже в машине. Он подумал, что раз я нахожусь здесь, сейчас, значит я волонтер. Я приехала в Японию помочь, восстанавливать Японию после такого бедствия. А он, вместо того, чтобы в свою очередь помочь мне, просто трусливо убегает на своей машине, что это неприемлемо. И поэтому он решил остановиться и хоть как-то, хоть каким-то образом помочь мне. И он мне очень помог. Он был не местным, но он часто приезжал в этот регион. Он помог мне найти место, куда мне надо было. довез меня туда на своей машине. И ну, этот случай я вспоминаю теперь с большой теплотой. И поэтому, наверное, я очень спокойно отношусь к случаям, когда люди не хотят вовлекаться в отношения со мной. Потому что, во-первых, я понимаю, что это совсем не обязательно, потому что они обо мне плохо думают. Может, наоборот, может, они о себе плохо думают. Может, они считают, что они не смогут поговорить по-английски, может, не смогут помочь. То есть, может, это неуверенности в себе. И да, это стереотипное представление обо мне. Да, это может невежливо, но... Это без злого умысла. И второе, я реально считаю, что у людей есть право. У людей есть право помогать, и если они к этому не готовы, если они сейчас не готовы тратить свою энергию на вовлечение в отношения со мной, с кем угодно, они имеют право этого не делать. Если человек вступит со мной в взаимодействие, если он решится заговорить со мной. Я прилагаю все усилия, чтобы это был позитивный опыт. Я стараюсь отвечать даже, когда я устала, когда мне хочется домой скорее, или там тоже в смартфон укнуться. Я стараюсь поговорить. Но при том я вполне осознаю, что у меня тоже бывают такие моменты, когда я ни с кем не хочу увлекаться в отношения. Тем более с человеком, с которым это вовлечение в диалог может, ну, грубо говоря, отъесть у меня больше ресурса, чем я сейчас хочу. Многие японцы, я подозреваю, видят эту ситуацию, то есть даже сесть в транспорт рядом с иностранцем именно так, что это потенциально вылиться во что-то большее, чем просто поездка на транспорте. И несмотря на то, что это невежливо, не стоит на это обижаться, я думаю. Просто радуйтесь, когда с вами позитивно заговорили, покажите себя в лучшем виде. Ну, конечно, мне хотелось бы слышать ваше мнение, были ли у вас такие случаи или, может, наоборот, с вами всегда заговаривают, у вас были хорошие примеры того, как с вами заговаривали, насколько это позитивно. Это все, пожалуйста, в комментарии. Пока-пока.